Добрый день! В этом видео мы подводим итоги работы нашей компании за октябрь. Кратко в цифрах. На данный момент у нас по работе находится 14 объектов. В октябре мы закрыли 5 объектов, а начали работу на новых четырех объектах. На улице уже весьма пониженная температура. На прошлой неделе выпал снег, растаял, сейчас выпал снова. То есть на данный момент уже все заливки проводятся с применением прогрева, ну так называемое зимнее бетонирование. Сейчас активно готовимся для того, чтобы уже без проблем на всех объектах проводить работы в соответствии с данной технологией. Она включает в себя применение противоморозных добавок, применение тепловых пушек, электропрогрев там, где он требуется, устройство тентов и так далее. В октябре мы столкнулись с одной проблемой, она у нас произошла дважды, все это было связано с бетоном, первый раз материал пришел на объект некачественный, мы его уложили, в перспективе при проверке прочности выяснилось, что бетон не набирает заданные характеристики, пришлось его демонтировать и заново залить конструкцию. Второй случай был связан с недовозом объема бетона на стройплощадку. Во время приемки выяснилось, что бетона не хватило. Конечно, бетон своевременно довезли, и все в конце концов закончилось хорошо, но тем не менее вопрос встал внутри компании мы эти моменты отработали, зарегламентировали этот момент, научились работать и с поставщиками, и как контролировать саму приемку для того, чтобы в перспективе избежать этих ошибок, и в целом надеюсь, что у нас таких проблем не возникнет, хотя хочу сказать, что бетон мы льем практически каждый день, работаем уже далеко не первый год с поставщиками, но вот в этом месяце Такие вот э, неудачи нас постигли. Несмотря на холода в ноябре, объем работ у нас не уменьшается. Работаем выходные и праздничные дни для того, чтобы не подвести наших клиентов. Есть свободные ресурсы для того, чтобы брать новый объем работ. Смотрите в начале декабря отчет за этот месяц.